Наконец-то вышло видео по серенкованию, оно видео будет небольшое, займет буквально 3 минуты, но обязательно досмотрите его до конца, спасибо. Так, так, так, этот не пойдет, убираем серенок такой, чтобы не сильно много и почек было сильно маленький. У меня есть видео, какие черенки брать. Ну вот такой черенок, но его разделим на несколько. А этот один будем укоренять, я думаю. Обрывайте, вот, вот если так серьезно брать, то нам Нужно подходить к этому вопросу То нужно обрывать хвою снизу Ну, я думаю, нормальный Потом оно он Выбьется, эти почки пойдут То пойдет, и все будет нормально Так, и поэтому Берем И обрываем хвою Иголочки Иголочки нужно обрывать именно вот так Вот так Обрываем вот у нас черенок. Это потом сейчас мы в теплице обрежем и я думаю все будет нормально. Итак, уважаемые друзья, вот мы будем садить вот в такой горшочек. Этот наш черенок. ну для начала. У нас тут есть грунт. Почва грунт. Но он такой универсальный. я скажу вам, сколько там пиаз у нас, пиаз 5,5 до 7, это нормально, 5,5 до 7, это превосходно просто, так это мы берем для начала, не грунт, для начала мы берем разводим ради фарм и ставим черенок в него на сутки все, уходим пойдем так уважаемые друзья, прошли сутки и теперь мы пойдем и посмотрим что у нас там с черенком и Поставим уже, посадим его в горшочек, чтобы он рос в дальнейшем. Что у нас тут есть? У нас ель, который пролежал у нас сутки в радифарме. Для нас используем пустую шишку. Вот так примерно. Так, грунт мы будем брать отсюда, но его много не надо, поэтому просто смешаем с таким грунтом, который у нас тут в теплице и чуть-чуть насыпем, чуть-чуть насыпали, Теперь берем, что мы берем, теперь берем мы такое удобрение. Ладно. удобрение не так важно, главное чтобы грунт мы насыпали. Здесь мы пятку обрежем, все не так. Здесь мы обрезали пятку. Хотя это можно было делать до этого. Вроде фарме она постояла. Грунт у нас есть. Грунта насыпаем. горшок с горкой потом обступиваем его грунт ни, ни в коем случае не придавливайте грунт все больше ничего не надо теперь берем корневин и так очень хорошо прям обильно помазываем а потом берем и садим его в горшок. Ну и поливаем. Уберем пока туда. А вот это вот Сейчас поставим и как раз вльем все. В принципе, видео, какие черенки брать, у меня есть, поэтому чуть-чуть можно придавить. Вообще нежелательно. Ну все, можете накрыть пакетом и пусть она растет. Периодически опрыскивать ее, но главное, чтобы грунт не был влажным. Влажный? Да, сильно переувлажненным, то есть можете опрыскивать хую, так и удержать умеренно грунт. Вот здесь вермикулит, там все и песок, и вот этот грунт, то есть там довольно хороший грунт. Единственное, там попозже сверху, когда земля там в контейнере усядется, можно будет хуйным опадом сверху подсыпать. Но опять же это... так сильно влажно ой мой опадик О, маленько не даст испаряться влажность и вам меньше надо будет поливать просто опрыскивайте хвою ну и посматривайте естественно если там совсем сухо то тогда чуть-чуть. а так сильно долго не надо ее заливать переливать потом грибок у вас начнется то есть вы дома возле батареи можете поставить ее там как говорят многие блогеры, но я советую на подоконник, притенение, поэтому на этом все, ну результат я вам обязательно покажу. уважаемые друзья прошло два месяца и сейчас мы посмотрим какой результат у нас какой у нас результат ну видно что она нарастила даже вообще просто Да, корневая хорошая, можете видеть, корневая прекрасная, корневая прекрасная у нас, и мы видим, что результат стопроцентное приживание. Здравствуйте уважаемые друзья ну как посмотрели ролик половина из вас уже наверное выбежала рвать черенки нет не следует этого делать потому что я хочу сказать что таких роликов в интернете к примеру очень много и Ель, по моему мнению, трудно укореняемая. я потратил на это укоренение 5 лет И вы поверьте, вы нигде не найдете черенки ели голубой Именно укорененные черенки, чтобы они были в продаже или что-то Потому что этим по стране из моих коллег, по крайней мере которых я знаю, никто не занимается Теперь перейдем к тому, что касается укоренения ели колючей Ель колючую можно укоренять для себя, ну, процент до 30 доходит. Вообще, в принципе, ель не укореняется. Она трудно укореняется. Скажем так. Вы для себя мучаетесь, да, укореняете. И даже если она укоренилась, что вы потом с ней будете делать? Когда придет весна, когда у нее пойдет побег, вы пересаете ее в грунт, Оставите также на балконе, ей уже нужна другая атмосфера чуть-чуть, не, не, не такая, как у вас была при Черенковане, а нужна именно, именно атмосфера уже улицы. А она у вас росла на балконе, вы пересаживаете, а тут бах, кратковременные морозы. Поэтому вам надо еще не только укоренить ее за зиму, но еще и продержать лето в такой атмосфере, в которой бы ей было комфортно, в которой бы она росла. А осенью уже через год, то есть, высадить ее в грунт. И опять же, притенять все еще год с ней, то есть два года вам нужно для полного созревания саженца на который можно уже спокойно внимание не обращать да нигде в мире ее не укореняет в промышленных масштабах черенок он очень такой пендитный ему надо говорю два года чтобы он был было у него созревание хорошее и дошло до дерева поэтому эти все ролики которые там в интернете я считаю, это просто миф, я пытаюсь вас предостеречь от вашего же разочарования. Конечно, вы скажете, вот я посажу, у меня укорениться, все нормально будет. Да дай бог, дай бог, я не, не спорю. Ну, когда вы посадите, из 15 саженцев укорениться один, даже это будет неплохо как бы вы вырастите, да, а может все 15 ну когда им будет два года вот вы скажете, да, что это я вырастет это можно сделать ну это температура нужна 18-24 градусов, как и всем в принципе, потом под пленку не обязательно ее Поэтому, там не пленка, главное, да, создать как бы тепличные условия, может быть нужно, но не в этом суть. Потом, когда вы возьмете ее, укоренять начнете, потом уже совершенно другое будет. Я еще раз извиняюсь за профанацию вот этого видео, как бы это введение заблуждения. Я считаю, что это простой обман. Вот, вот я вам показал, как можно это сделать. Как делаются эти все видео, которые у коренения идет еле. И если вы найдете там видео, действительно, кто там дорастил два года, там я смотрел одно видео, но ужасное. ужасное там там да, там нет, это самое менее ужасное. Человек э, поставил там. 10 что ли черенков они прижились даже у него вот он говорит даже, да он ну, часто гуляет по интернету на найдете я даже кто-то у меня ее, ее забирает зачем забирают ее куда ее забирают если она цвет поменяла она не будет такой вот вот, вот она сейчас голубая но она не будет такой голубой когда она укоренится, она не будет такой голубой. Отсюда пойдет побег. Зеленый. Черенки я взял. С ели, которая вырастена из семян. Если вы берете черенки, то берите, пожалуйста, <сортовой>, сортовой ели. Сортовой, чтобы укоренить уже сортовую ель. А эту смысл укоренять. Вы можете прекрасно вырастить и из семян. Почему все укореняют вот голубую ель? Идут в парк, срывают веточки, потом несут домой, мучаются. Я не отговариваюсь, ради Бога, мучитесь, Но, пожалуйста, вы учтите, что это... Я хочу вас просто предостеречь, что вам придется очень сильно потрудиться очень много из первого раза если у вас не получится пробовать второй раз если вы хотите третий раз ну она должна у вас дорасти до двух лет тогда вы можете полноценно сказать что я вот вырастил ей с черенка вот она такая же голубая вот оно все результат только через два года через два года Поймите, кто дает результат, через два года дают. Даже по можевельнику, по Туи, когда они бы укоренятся, все, потом они их же пересаживаешь. Там тоже гибель происходит. Процент определенный. А селка вообще она настолько пендитная, укорененная, что ее, ее вообще ну, очень аккуратно. Вот у меня, которая укоренилась одна, и то не деформист, это зеленая обыкновенная, не деформ, ну шаровидная. Она хорошо укореняется, и канадская хорошо укореняется. Они довольно-таки довольно нормально. Да, вот она сидит, она пустила в этом году, но она почему-то в одну сторону идет. Я потом сниму ее, как-нибудь выкапывать будем, я расскажу про нее. Поэтому про укоренение ели. Пожалуйста, вопросы, пожалуйста, задавайте, я отвечу. Конечно, насколько моего опыта хватает, я расскажу все. Но прежде чем начать укоренять, подумайте. Не дербаньте, не ходите по паркам эти деревья, боже ты мой. Лучше, если вы у кого-то знакомого знаете, что есть сортовая елка, хупси, например, или там глобоза, или что-то другое кебату, или кто нибудь другое, блю какая-нибудь лучше с нее тогда черенки взять, черенки взять и тогда пробовать, да. Ничего страшного, вы не переживайте и тому соседу, знакомому, родственнику можете сказать, что чтобы он не переживал, она нарастет однозначно, вы возьмете 10 черенков ничего не случится. Черенок надо брать не более двух почек, не более 10 сантиметров, желательно сверхних, желательно годовой прирост, прирост, вернее, прошлого года, ну на этом уважаемые друзья, все, все что я хотел сказать, извините меня за ролик, то что может зачаровал кого-то, может быть кому-то не понравится такое, ну меня просто уже просили этот ролик выпустить, я его в конце концов выпустил. Я так упирался сильно. У меня много тем для съемки роликов, я упирался, что уже край приходит, надо выпускать. Но я, это мое личное мнение, в этом видео я высказал. На этом, уважаемые друзья, все. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный Дворик. Всего доброго, удачи!